Одноклубники, всех приветствуем! На обзоре у нас мотобуксировщик Железная Собака Мини шириной гусеницы 380 мм и длиной базы ровно 1 метр. Здесь установлены двигатели нового образца. Это Зонгшен GB 270 Двигатель имеет габариты как 6,5 сил, но при этом объем как у 9-сильного. Двигатели это абсолютно новые, на каждом моторе стоит катушка на освещение 9 ампер, это 108 ватт, также из новшества, что тут, это масляный щуп, теперь не снизу, а сверху находится, сам щуп, щуп достаточно понятный, в отличие от двигателей стандартных, то есть пробка и внизу щуп, то есть здесь он выведен наверх, а где он раньше был, это место уже заглушено. Буксы представлены на подвеске катковая, мягкая, независимая. Звездочки здесь стоят 11 на 26. Двигатель разборные от рамы. То есть сняли успокоитель цепи, вывели его в сторону. То есть успокоитель снят. И открутили 4 гайки ключом на 17. После чего мотор можно скинуть и перевозить отдельно от площадки. На этих мотобуксировщиках присутствуют стандартной комплектации фары. По желанию фары менять можно на более мощные. Штатные это 18 Вт. А по желанию клиента, вот здесь, например, была установлена 48. То есть фара светодиодная, светит ярко. И мощности катушки хватает на ее освещение. Также на одном из буксировщиков присутствуют и ручки с подогревом. Здесь они установлены двухрежимные. Также присутствует кнопка оглушения двигателя. Включение-выключение фары, а рядом с стоящим буксировщиком здесь все стандарт у нас. Глушилка и фара. Прицепное у мотобуксировщиков это полноценный фаркоп снегоходного типа. Защелкнули, поехали. Брызговик здесь идет пластиковый СПНД пластика, пластик морозостойкий, не ломается, под гусеницу его не закатывает то есть оторвать его будет проблематично, в отличие от резиновых брезговиков. Также на буксировщиках присутствуют ограждение багажного отсека, что хорошо позволяет поставить ту же самую канистру, ящик рыбацкий или различную мелочевку, которую вы перевозите с собой. Руль складывается, полностью огибает двигатель. То есть руль не является крайней точкой по высоте. Единственное, немножко выходит за габариты рамы. Но если сделать руль уже, то уже будет держаться за руль неудобно. Буксировщик стоит на подмоторном основании. Рама на этих буксов сделана из листового металла. Толщину имеет 3 мм. Рама П-образная, цельная. То есть сделана на лазерном станке. Плюс ЧПУ гибко. Собачка довольно-таки проходимая. Если мы говорим про одного человека, надежная. И самое главное, она еще и бюджетная. То есть стоимость начинается от 46 тысяч рублей. Ну а дальше на этот букс, как и на этот, можно навесить э, дополнительное оборудование. Ручки с подогревом, чехол остановки, более мощную фару. Чехол на двигатель на данный букс поставляется сразу в комплекте. Он служит как э, капотом. Если у больших моделей это обычный металлический капот, который закрывает у нас вариаторы и трансмиссию, то здесь все органы управления газом закрывают чехол, выполнен из ткани Oxford, толщина ткани 600 дэн. Также эти чехлы можно приобрести в наличии на нашем сайте www.buxdefisclub.ru и установить на свою собачку, чтобы не обмерзали тяги, тросики, ну и сам, соответственно, карбюратор, чтобы у вас работа двигателя была стабильная. Всем спасибо за просмотр, пока!